К галевонометру подключена катушка с большим количеством витков. Обмотка электромагнита соединена с источником тока. При перемещении электромагнита внутри катушки, галевонометр зафиксирует индукционный ток. Если с помощью ключа замыкать и размыкать цепь электромагнита, то в ней в эти моменты возникает индукционный ток. При любом изменении магнитного поля, пронизывающего катушку, в ней возникает индукционный ток.